Всем привет! В своем инстаграм аккаунте Ольга Бузова опубликовала ряд снимков и ролик с романтического ужина, на которых певица запечатлена со своим бойфрендом, блогером Давидом Манукяном в одном из самых роскошных ресторанов на самой высокой точке Москвы. Телеведущая устроила сюрприз избраннику. В сопровождении любимой Манукян заходил в зал с повязкой на глазах. Пару ждали музыканты и сервированный столик. Бузову окружали горящие свечи, а потом она продемонстрировала кольцо на безымянном пальце, тем самым намекнув на помолку. Во время ужина избранник певицы признался ей в любви. Также Ольга Бузова опубликовала фотографию, на которой она и ее возлюбленные нежно обнимаются, соприкасаясь головами певица подписала трогательными словами «Любовь живет в моем сердце. Ты все знаешь. Наш день». Поклонники пары были рады наблюдать за радостными и счастливыми моментами пары. Подписчики в комментариях признались, что переживали, когда пара не публиковала совместных снимков и пожелала влюбленным беречь и ценить друг друга.